Верно так. Итак, вот смотрите, если люди не развиваются как личности, не работают над собой, то наступают определенные этапы деградации качеств характера. Эта деградация не означает что-то статичное и не означает приговор, как люди это воспринимают. Означает просто объем работы. Вот, допустим, мужчина не работает над собой. Что значит не работать над собой? Это значит, что он не совершает нагрузки вот физически и правильно. То есть очищение организма с помощью длительного движения, подвижного положения тела, поста на воде. Он не желает всем счастья, не прощает, не просит прощения, не преодолевает обиды, разочарования в жизни. То есть не молится, то есть не работает над собой. То в этом случае... Первая стадия деградации у мужчины это появляются мужские недостатки. Откуда берутся мужские недостатки? Первая стадия деградации у женщины появляются женские недостатки. Откуда берутся женские недостатки? Недостатки это означает всего лишь нехватка энергии. Человек просто не справляется. У него не хватает сил, жить правильно. Нехватка энергии. Итак, нехватка энергии у женщин, женской энергии, означает обидчивость, ранимость. Первая стадия, да, недостатков. Женские, естественные женские недостатки появляются. Одчивость, ранимость, тяжело переносить, терпеть кого-то, ну, как бы усталость от деятельности, лень. Эмоциональность, меняется сильно настроение, Естественные женские недостатки. Возникают, когда человек не хватает энергии человеческой, он неправильно живет. Вот. Вторая стадия, у мужчин первая стадия градации означает невливость, грубость, неряшливость, вот сильная зацикленность на своем, ему трудно меняться в жизни, он не может отдыхать, расслабляться, снимать напряжение. Вот. Он а, старается передавливать женщину, нажимает на нее, ведет себя жестко в отношениях, не хочет менять себя. Ему тяжело отдыхать, снимать напряжение. Человек дальше не работает над собой. У женщин возникает вторая стадия недостатков. И у мужчин вторая стадия. Вторая стадия недостатков у женщин – это появляется грубость, появляется желание поменьше заниматься семейными делами, уйти больше в деятельность, в работу. Появляется холодность в отношениях, нежелание заботиться, и что-то делать для близкого человека. Желание больше заниматься саморазвитием. Ну, то есть, обучаться, работать где-то. И поменьше думать о семейных делах. Пускай там, допустим, стиральная машина стирает. Или там, ну, то есть, пускай семейные дела делает кто-то другой, только не я. Появляется холодность, жесткость, жесткий стиль в отношениях. Такая жесткая грубость. Такого как бы, курить женщина начинает, ну, то есть, такие появляются, как это, феминизация, ну, то есть, женщина становится феминисткой, то есть, она, как бы, вроде бы, слово феминизм означает женственность, но все наоборот, то есть, она пытается доказать свое право быть мужчиной. Ну, то есть, мужчина, когда у него вторая стадия деградации, он становится обидчивым, ранимым. Ленивым, ему тяжело работать, хочется побольше дома, ему не хочется вот идти на работу, ему тяжело, он как бы безвольным становится таким, ну, человек. Это вторая стадия деградации. На второй стадии деградации люди меняются местами. Ну, то есть женщина жесткая такая, категоричная бизнес-леди, которая хорошо все на работе получается, она напряженно, напряженная, очень такая жесткая. Она находит себе мужчину на второй стадии деградации, такой мягкий, добрый, ленивый, работать не хочет. Она его прессует, типа ты там лентяй, иди на работу. Вот, на второй стадии деградации люди уже обычно не женятся. Это обычно гражданский брак, они живут вместе, потому что очень трудно а, брать, от, ну идти за, замуж за мужчину, который не может брать ответственность. Ну очень трудно, ну как вот человек... Не хочет работать, как вот можно на него опираться. Опереться же невозможно на человека, который сразу, вот раз и все, и держит свои обещания. вот Мужчине тоже очень тяжело, потому что женщина его прессует, ведет себя жестко с ним, как бы, унижает его, оскорбляет. Ну, то есть не дает ему нормально мыслить. То есть он все время разочарованный в себе ходит. То есть люди не женятся, они просто сожительствуют, живут вместе. Есть еще третья стадия градации. Это уже аля, а ля Европа. Вот третья стадия градации означает, что женщина не может просто переносить мужчин. Если женщина не может переносить мужчин, то а любить же надо. Вот человек не может без любви. Вот если, допустим, женщина любит мужчин, она думает о них, мечтает себе хорошего мужчину найти. Вот, но она не может переносить мужчину, она даже думать о мужчинах уже не может. Все. У нее мысли о мужчинах вызывают стресс. Она думает, потому что они для нее слишком грубые люди такие, ну, напрягают ее. Она не может вот с ними отношения строить, все, близкие имеются. Все. На работе, пожалуйста, близких нет. И у нее возникает такое уже какое-то чувство по отношению к женщинам. Ну, то есть. Постепенно психика перестраивается на женщин, потому что она ей кажется, что у нее другой тип личности. Она думает, что у нее личность по-другому работает. А на самом деле личность тут ни при чем. У нее просто нет работы над собой. Потому что когда человек работает над собой, женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. Понимаете? Если, допустим, у женщины выражены мужские качества, она не говорит, у меня выражены мужские качества. Нет у тебя никаких мужских качеств, просто ты, у тебя не хватает энергии. Когда у женщины больше энергии, она становится более женственной. Если у мужчины больше энергии, он становится более мужественной. Если энергии не хватает, то вот эти стадии проходят. И наступает момент, что женщина хочет с женщинами жить. Мужчина хочет с мужчинами жить. Семьи однополые браки возникают, потому что люди. Ну, истощены энергетически настолько, что они не могут уже с противоположным полом ладить, потому что, чтобы ладить с противоположным полом, нужны силы. Между мужчиной и женщиной всегда энергетика жесткая, тяжелая. Отношения тяжело строить с противоположным полом, со своим полом легче. Поэтому да, женщинам женщины нужны. Для того, чтобы дружить с ними, для того, чтобы... Заботиться о них для того, чтобы восстанавливаться психически. Мужчинам нужны мужчины для того, чтобы дружить с ними, вместе преодолевать препятствия и восстанавливаться как личность. Но когда мужчина с мужчиной хочет половой жизнью жить, а женщина с женщиной, то это называется деградированные отношения. В них нет настоящего движения любви, потому что настоящая энергия любви, она имеет возвышенную природу. Вот допустим, если мужчина с женщиной строят отношения, они постепенно могут стать очень чистыми, светлыми и возвышенными. И ты очень светлой памятью будете вспоминать о близком человеке. Но если мужчина с мужчиной живет, то это в принципе означает деградированные отношения. Люди думают только о сексе друг с другом, причем секс извращенном. Потому что когда, э, вот, ну как бы, вы... ничего, что я вам это расскажу, нормально? Вот задний проход человека, о, это дорога, ворота в ад, понимаете? То есть там адские энергии находятся. Если человек начинает наслаждаться вот, половыми отношениями вот, таким образом, то это прямая путь в ад, понимаете? То есть это, ну, это ужасно вообще, это запрещено. То есть это разрушительно для судьбы человека. Такая, такие интимные отношения, это путь прямой в ад. Вот. Это очень опасно. Это опасно для судьбы такие, практиковать такие вещи. Ну а мужчина с мужчиной живет, у него какие варианты? Это означает адская жизнь. То есть постепенно эти люди деградируют. И там же а, мужской вот, это вот анус он связан также с чувством собственного достоинства. И когда человек разрушает энергетику этой зоны, то он перестает вообще к себе как к человеку относиться. То есть у него нет никакого достоинства, понимаете? То есть он и мужчина, и женщина это касается. Человек лишается чувства собственного достоинства. Это деградированные отношения. Сейчас, конечно, во многих странах мира узаканивает это все. Причина узаканивания какая. Что этим людям как-то надо жить. Но они не могут по-другому, им тоже нужна семья. И вот государство идет навстречу, дает возможность им как-то жить. Но это не значит, что это правильно и хорошо, как это объясняется во многих местах. Ничего хорошего в этом нет и ничего правильного тоже. Больше того, могу вам сказать, что есть еще и четвертая стадия деградации. И скоро мы об этом тоже много интересненького узнаем. Потому что люди же идут вперед, живут дальше и многие не хотят развиваться, а наоборот деградируют. Четвертая стадия деградации – это когда человек вообще людей не переносит, в принципе. Он может с ними только работать, но личной жизнью с ними жить не может. И тогда люди начинают личной жизнью жить животными. Большие собачки появляются от этого, всякие ослики там и так далее. Понимаете, поэтому как бы, это тоже не за горами уже в тот момент. Мы должны это понимать. Если люди как бы, уже как бы, до этого доходят, то в этом нет никаких особенностей и характера, как они говорят. У меня просто такой характер, особенный такой. Нет, мой хороший, это не особенный характер, это означает, что у тебя ты не развитый, тебе нужно развиваться как личность, возвращать свою энергию назад. Когда человек живет здоровой жизнью, он заботится о всех, прощает, принимает людей. Ну, человеческие добрые отношения со всеми строят, тогда у него все возвращается назад. Постепенно вот все эти вещи уходят, как, допустим, в Сибири, в одном городе, ко мне подошел молодой человек и говорит, Олег Геннадьевич, я как раз нахожусь на этой третьей стадии деградации, меня тянет к мужчинам. Но я не могу, как бы, я не чувствую счастья от того, чтобы жить с женщиной. Вот я их не люблю. У меня нет к ним лечения. У меня есть лечение к мужчинам. Молодой человек, мне это сказал. Я, говорит, понял, что это неправильно из вашей лекции. Я начал работать над собой, когда произойдет перещелка. Когда у меня вот поменяется это восприятие. Я говорю, это происходит постепенно. Не торопитесь спокойно, работайте над собой, молитесь, принимайте людей, прощайте, терпите, развивайтесь как мужчина. Чем больше в мужественности, желания преодолевать трудности, побеждать, тем больше меньше будет половых желаний по отношению к мужчинам. Так он, в принципе, начал развиваться. Прошел год. Я приехал, он говорит, да, у меня как-то вот сейчас переходный этап такой. Я, говорю, к мужчинам все пропало, как будто не было ничего. Вот, а к женщинам еще не появилось. Через три года он уже женился. Понимаете? То есть постепенно, постепенно, но ну, не один год, конечно, года. 4-5 нужно для того, чтобы эти все изменения произошли в психике, и все, и дальше нормально, живи на светлой стороне. Но вот это сделать клеймо на себе там, первый, как это говорят, первый член семьи, второй член семьи, какие-то предовые бред, там идеи о распределении, там, так сказать, полов, что не нужно никаких полов, родитель номер один, родитель номер два, то опять номер один, номер два непонятно. Номер один все равно же лучше, чем номер два. Может родитель А э, и Б, но ну, тоже Б это уже вторая буква, это тоже как-то не знаю. Может быть родитель А, английская А, или родитель А, русская. То есть, я шучу с вами сейчас. Или вас в Одессе уже все, не шутят. Как к этому. Итак, мы с вами говорим о работе над собой. Мы сейчас рас рассказали. Я рассказал вам о том, что есть вот такие стадии. Что делать, если не хватает мужской и женской природы? Нужно наполняться. Вот, допустим, большинство людей страдают от физического истощения. Вот они думают, что у них там тяжелая жизнь, некогда там и все прочее. На самом деле это не некогда, а просто нет сил. Но это как замкнутый круг. Вот бывает такое, что человек истощен от того, что он не ест а у него уже нет аппетита, и он не может поесть. Получается, замкнутый круг. Ему надо есть, а он не ест, потому что нет аппетита. И выход здесь такой, что нужно в это время не пытаться заставить себя есть, а начать двигаться, длительное движение совершать, потому что аппетит возникает в результате того, что человек двигается, у него пищеварение активизируется, понимаете? Ну, это просто я, кремарка такая. То же самое здесь. Вот, я не могу заставить себя работать, допустим. Я не могу переносить близкого человека. Все это означает нехватка энергии, Все. то есть энергия увеличивается, физическая энергия увеличивается с помощью длительного неправильного движения, неподвижное положение тела возле деревьев и поста на воде. Самый простой пост это когда ты перестаешь есть вечером и следующее питание это в обед. Этот пост, чем хорош, то солнце восходит, когда все лечение происходит в это время. Это когда постишься утренние часы, все вот эти вот, это всего 16 часов пост 14-16 часов. И в это время у тебя очень сильно пролечивается организм. Это хороший пост вот такой, самый минимальный. Я так пощусь уже лет 20, наверное, я просто не ем по утрам и только в обед ем. У меня разгорает сильный аппетит, в обед я хорошо кушаю. Потом фрукты только вечером ем и все. Когда от дороги, я еще мороженое на ночь ем, потому что у меня сильно перегреваются мозги от общения с людьми. И я остужаюсь просто. Мороженое съел, остыл и потом спать Вот. Ну то есть физической энергии, когда человеку не хватает, какие признаки? Признаки такие, смотрите. Человек чувствует. У него не хватает работоспособности, не хватает концентрации внимания, он не может заставить себя что-то новенькое начать делать. У него не хватает терпения, у него не хватает хорошего настроения, у него гневливость, обидчивость, непереносимость людей, вспышки гнева друг на друга, ругаемся, не терпим друг друга. Это не то, что у нас психика неправильно работает. Это вам не хватает энергии природы. Это тоже психическая энергия, но, но энергия природы. И вот когда человек на природе длительное движение совершает, у вас здесь отличная как-то тропа здоровья, да? Такая вот дорожка вдоль море. Море дает великолепную энергетику. Вот мы сегодня бегали, там немножко перепады, то вверх, то вниз. Вот это вот. Вообще бегать лучше родным. Местности. Ходить можно с перепадами, это не сильно на сердце сказано. Бегать, особенно начинать, лучше по Ну Но я бежал вот с этими перепадами 16 километров. Если ты бегаешь километр, там это не сильно сказано. А 16 километров это уже долго. И вот эти перепады дают нагрузку на сердце. Самый лучший пульс, который у меня во время пробежки когда-либо бы не был, был в жизни, это средний пульс 131. Обычно я бегаю 135-137. У вас я вот с этим перепадом пробежал 133 пульса. Это что означает? Это означает, что вот это море, энергия моря колоссально просто облегчает физические нагрузки. То есть само по себе присутствие моря очень сильно облегчает жизнь. То есть ты бежишь, как будто ты не бежишь. Вот очень легкость. Такое ощущение очень хорошее внутри. Ну то есть сам Бог вел вам здесь бегом заняться возле моря, вот, или ходьбой длительной. Сначала лучше начать ходить. Ходить надо постепенно доводить до 4 часов 20 минут. Что лучше, начать бегать понемножку или помножку ходить? Лучше помножку ходить, потому что вы начнете чистить организм, у вас начнется пролечивание. Лучше, чтобы пролечивание начиналось постепенно, потому что когда вы будете бегать, то лечение более глубоко идет. Кстати, если человек начал бегать и поститься, раком заболеть невозможно. Вот человек бежит, допустим, 16 километров, там 9 километров в час, если допустим, медленнее бежит, это все равно хорошо, допустим, 2,5 часа он бежит, если медленно бежит, если быстро бежит, то 2 часа максимум. Вот, все цилиндры психически прочищаются. И плюс раз, допустим, в 2 недели там, пол, полутора суточно сделал. Ну, это значит, что Вечером перестал есть, и в следующий день, через день, вот день прошел, и через день только утром поел, это суточный пост на воде, воды много пьет человек, не надо ни меда добавлять, ни, ни яблочек туда, ни, ни, это, ни арбузов, ни дынь, ни груш, не слив. Ну, меня вопрос задает, а вот пост на воде, а можно меда добавлять? Ну, можно, хорошо. А можно яблочное пюре чуть-чуть? Ну, можно. Только это уже не пост на воде. Это просто ты ешь, называется разгружечный день. А пост на воде означает только вода. Когда человек наполняется физической энергией, он где-то 50, поверьте мне, 50 проблем, вопросов 50 процентов, вопросов личной жизни, Решается. Это круто? 50%? Вот ничего, не меняешь свой характер, ничего не делаешь с собой. Просто длительное движение, статические упражнения, пост на воде. Наполнился природой, человек лишается раздражительности, гневливости, у него появляется терпение, у него появляется э, возможность ну, как бы нормально общаться, болевые функции восстанавливаются, хорошее настроение восстанавливается. И вот это много-много всего хорошего появляется в характере человека благодаря контакту с природой. Чего природа вам не даст? Вот природа не даст силы, социальной силы. Вот ты можешь бегать там, статические упражнения делать и поститься на воде. Но если ты по природе не склонен служить людям, заботиться о них, то есть ты одинокий человек по природе, то одиноким и останешься. Сама по себе энергия, когда у тебя наполнилась, ты просто хорошо, счастливо будешь жить, но один. Потому что для того, чтобы у тебя был близкий человек, нужно для этого увеличивать способность свою внутреннюю по-доброму относиться к людям. На определенной стадии доброты к людям, развитие вот этой социальной силы своей. Качаешь вот себе социальную силу, служишь людям, заботишься, вот посмотрите, Ребята, девчата из клуба «Благость», да? они отличаются от всех. Допустим, если вы приедете к нам на фестиваль «Благость», то вы увидите, что люди там, которые заботятся о вас, очень доброжелательные, жизнерадостные, счастливые. У нас, у моих друзей, семьи не разваливаются. Разваливается только у тех, кто, может быть, живет с нами, но не сильно включен в то, что мы делаем. То есть они не бегают там, не, не желают всем счастья, не молятся. Просто живут, и у них могут развалить семьи. Но те, которые серьезно работают над собой, семьи никогда не разваливаются, даже если приходит плохой период. У нас это нонсенс, такого не бывает. Почему? Потому что, если люди правильно живут, любят людей, заботятся обо всех, тогда невозможно, чтобы отношения разваливались просто. Понимаете? Вот, теперь очень важно понять, что есть люди на трех платформах жизни находится Низшая платформа жизни – это когда человек восстает против этого мира. Он ненавидит правительство, ненавидит людей, еще кого-то ненавидит. Он выпивает, злится, дебоширит, изменяет. И очень в жестком протесте относится к, к отношению к людям. Например, мы бежали сегодня, и мы всем желали счастья. У нас видно, что мы доброжелательно настроены, и по людям можно... На, Понять, на какой платформе человек находится. Есть платформа невежества, низшая платформа. В ней семейной жизни нет. Человек одинокий. Есть платформа страсти. Семейная жизнь есть, но она очень напряженная. И люди сильно сосредоточены на детях, на работе и на достатке. Больше никаких интересов нет в жизни. Все. ну У них секс, наслаждение друг другом, дети, достаток. Все. Круг их восприятия мира. Эта семья в страсти обязательно развалится. Никаких шансов ее сохранить нет, потому что они живут на самоистощении. Энергия любви у них тает. Люди в невежестве, предательство, злоба, ненависть и так далее. Шансов нет вообще быть вместе, одиночество. Вот мы, допустим, бежали, одна женщина пожелает, она нас увидела и такая тоже стоит, такая радует, смотрит на нас, бежала. Мы ей говорим, Счастье вам, она улыбается такая. Мужчина такой в такой возрасте тоже нас видел, такой сон, так радуется. Это люди в благости. Люди в благости, они чувствуют сердца от других людей, чувствуют счастье, улыбаются, радуются. Люди в страсти стараются не замечать. Вот там бегали спортсмены мимо нас, мы им радуемся, они нам нет, потому что и некогда они как бы бегут. Стараются побеждать судьбу. Они такие напряженные все люди, в себе немножко замкнутые, такие замученные судьбой, как бы вроде бы спортивные, но не в ту сторону есть люди в невежестве. Один человек проезжал мимо на велосипеде и, и смотрит на нас, а мы радуемся, а ему плохо от этого становится. И он такой посмотрел на нас, у вас вот такой... На трамвай что ли денег нет или на троллейбус? Такой мы бежим, но на троллейбус денег нет. Я говорю, да, говорю, у вас нет. Помог ему осознать истину. Ну, ему как бы больше нечего было сказать. Поехал дальше. Вот. Итак. невежестве это исключено. Из этого надо вылазить. Если ты всех не любишь, ненавидишь, не можешь прощать, принимать. Или сильно обескуражен, вот в шок вошел от какого-то человека, это тоже жизнь депрессия, неприязнь к человеку, протест внутренний против людей. Как они себя ведут, это тоже невежество. Есть женское невежество, это в основном депрессия, протест, страх перед людьми и такое одинокое состояние, такая скованность, одиночество. Это по-женски невежество. По-мужски невежество означает буйство, грубость, хамство, жестокость, категоричность означает пьянство и предательство, измены, мордобой. Это по-мужски невежество. Видите, так как мужчина — это не лучшая половина человечества, да? Поэтому у мужчины все не так как бы, замечательно, как у женщин. Вот, допустим, у женщины невежество — это что такое? Это депресняк и неприязнь к мужчине. Ну, к какому? опять не к невежеству, потому что Одно тянется к другому, вот, и ну как бы, ну, как я могу счастливо относиться к нему, если он такой человек? Ну, если вы не в невежестве, всех будете прощать, терпеть, заботиться, менять жизнь в отношениях с ним других находиться. То есть, вот из этой платформы невежества нужно выйти. Понимаете, платформа невежества состоит из двух вещей. Первая вещь – нехватка энергии, это опять нездоровый образ жизни, и вторая вещь – это… Означает, что вас сильно обидел кто-то в жизни. Понимаете, не в это так прошлый Протест против людей. Вот человек испытал от людей какую-то боль, и он бунтует. Вот как маленький ребенок, знаете, бывает сильно капризничает. Вот ему плохо сделал, и он... Мама подходит к нему, она его любит, целует, ну вот так, нет, нет, все, не хочу ничего. Капризничает такое. Это невежественная платформа называется. Она ну, побеждается одиночеством, вот когда уже все, ну, ребенок очень упрямо в этой платформе относится, но ну, все от него уходят, он видит капризничать не перед, не перед кем и становится хорошим. Это единственный способ помочь, пожалуй. Ну, можно еще отвлечь его, если сильно не сильно, в этой платформе он находится, то можно ему помочь, он как бы это успокаивается. Надо, наверное, окошечки и передние тоже открыть. Потому что вот сзади, похоже, воздух хорошо идет, а спереди не очень, и люди здесь немножко такие, как бы, задыхаются. Если есть возможность, передние окошечки тоже, понятно, что там надо стульчики подставлять как-то, но с ними тоже надо разобраться, чтобы воздух вентилировал, потому что лето, естественно, вентиляции однозначно не будет хватать. Давайте разберемся, что кому не хватает, потому что переход из невежества в страсть или из страсти в благость осуществляется за счет наполнения. Есть нехватка физической энергии, означает плохое настроение, означает обидчивость, капризность, нехватка терпения. Это как бы физическая платформа, нужна природа просто. Если ты чувствуешь одиночество, тебе нет друзей, нет подружек. Ты постоянно мечтаешь, думаешь о том, как тебе вот... что тебе нужен какой-то хороший человек, ты в мечте живешь об этом человеке. То вот эта мечтательность, вот это вот как бы... ощущение, что тебе кто-то нужен. Вот, это означает, что ты в одиночестве находишься на платформе страсти. Платформа благости – это когда человек заставляет себя дружить с людьми, заботиться о них, что-то делать хорошее. Вот в этом сознании нужно учиться находиться.